Всем привет! Сегодня мы познакомимся с очередной подборкой ваших роликов и продолжим уроки видеомонтажа. А те, кто досмотрит выпуск до конца, смогут почувствовать ритм войны. С вами Андрей и это программа «По машинам». А начнем с гайде по хорошо знакомому всем танку. Мощь, урон и слабых. КВ-2! Автор гайда, как и все мы, высоко ценит красоту и изящество форм КВ2, но не забывает и о других интересных фактах. А в частности вспоминает, как менялся тяж от обновления к обновлению. Вообще у КВ2 очень богатая игровая история. Он когда-то был тяжелым танком пятого уровня, который когда-то балансило к девяткам. Назывался он просто КВ, и вообще тогда игра была совсем не такой, нежели сейчас. КВ2 имеет одно очевидное достоинство, и по сути весь гайд именно об этом – о пушке. Пушка. О да. 152 мм М10 я играю только с ней, хотя у нее довольно противоречивые характеристики. Все дело в том, что когда-то еще несколько патчей назад КВ-2 дико гнул с кумулятивами, как и Шерман, как и другие танки пятого уровня. То есть у него пробитие было аж 200 кумулятивом, и такие извращенцы, как я, естественно, любили так играть. В итоге мы имеем толковое руководство по довольно любопытному танку. Ну и традиционная демонстрация возможностей машины в боевых условиях ничем особо не примечательна, но отлично показывает все то, о чем говорилось в первой части гайда. Итак, исполнение – 9 из 10, содержание – 8 из 10, изящество выбранной техники – 10 из 10. Если посмотреть следующее видео без звука, то оно покажется совершенно непримечательным. Дело в том, что вся соль ролика добрый вечер дорогие друзья мы ведем наш не прямой репортаж с карты эрленберг у нормального не фонящего микрофона виктор усипусев казалось бы обычный бой обычный из три и его очень талантливая команда но смотреть интересно просто озвучка настолько хороша что даже и добавить нечего Давайте просто послушаем. Из самого начала боя мы видим, насколько слаженно действуют сегодня зеленые. Союзный КВ-1С сразу начинает прикрывать своей броней нашего героя. В такие моменты работники Варгейминга страшно сожалеют, что можно апнуть технику, но нельзя апнуть игроков. Когда вроде бы хорошо стреляешь, бережешь очки прочности, включаешь мозг, но это все замечают твои союзники и дружно выходят из боя, как бы разрешая тебе нагнуть всех красных в одно лицо. В такие минуты татуировка Сталина на моей груди начинает бить морду татуировки Хрущева на моем животе. Главный герой, из 3 к сожалению, так и не смог победить 29 соперников, так что сам бой получился не столь захватывающим. То есть, если к чему и придираться, то только к выбору не самого лучшего реплея. А в остальном все просто, замечательно. Итак, исполнение 10 из 10, содержание 8 из 10, уровень комментаторского мастерства 10 губерниевых из 10. А теперь давайте разберемся с гайдом по батчату 15558. В структуре ролика нет ничего необычного. Сначала разбор ТТХ и комплектации танка, а затем демонстрация возможностей в бою. Конечно же, вот он плюс. Я зарядился и появились цели, и ардобат приходит в действие. Делаю выстрел по 183-му, завожу чуть-чуть за него, потому что здесь все на горке. Делаю выстрел опять 183-го, но уже попадаю а, в ИСА, который стоял перед ним. Помимо общих рассуждений о роли арты в сражении, гайд-отдел дает зрителю еще и наглядное примеры сильных и слабых сторон танка. И еще у нашей артиллерии есть небольшой минус. Да, плюс в том, что у него 4 снаряда. Ну, какой дамаг? Вы видели? Я сделал 4 выстрела. Конечно же, мне повезло, что все эти 4 выстрела, они вошли в цель. То есть у меня было 4 попадания. Ну, какой дамаг? По 400 дамаг за выстрел. Хороший закадровый голос, подготовленный заранее текст, неплохое графическое оформление, в общем, все, что нужно качественному гайду. Не хватает разве что краткого финального вывода об этой машине. И потому исполнение 9 из 10, содержание 9 из 10. И радость артоводов от того, что по САУ тоже делают гайды 10 из 10. Машина. В прошлом выпуске мы начали рассказывать о том, как монтировать видео. И сегодня мы продолжим эту полезную традицию. Всем привет! В прошлый раз мы научились стыковать друг с другом планы. А сегодня поговорим о том, как из правильно смонтированных планов сделать понятный зрителю ролик. Итак, основные виды монтажа. Последовательный монтаж. Такой монтаж очень просто и интуитивно понятен. Все сцены, показывающие развитие событий, располагаются друг за другом в хронологическом порядке. Например, ваш танк гуляет в лесу, ездит, ломает деревья и хорошо себя чувствует, но вдруг появляется противник и начинается бой. Все события развиваются последовательно. Если бой затянулся, а вы не хотите его показывать целиком, то неинтересную часть можно опустить, а стык выделить поясняющими средствами, эффектами, поясняющими титрами, затемнением в конце предыдущей сцены и выходом из него в начале следующего кадра. Параллельный монтаж. Он используется, когда нужно связать между собой события, которые происходят одновременно в разных местах. Вспомним пример из последовательного монтажа. Мы показывали танк, который гуляет в лесу. А теперь добавим еще и второго героя, который точно так же гуляет с другой стороны леса, и перемешаем планы с их участием. Получим в два раза больше информации в одно и то же время. То есть узнаем, что в лесу гулял не только наш герой, но и его враг. Строящийся монтаж. Специально подобранным чередованием одних и тех же планов можно создать у зрителя нужное восприятие сюжета. Вернемся к нашим героям. Рассмотрим четыре плана. Танк стоит у воды, опустив башню. Наш герой и его друг едут по дороге. Враги едут толпой. Танковый бой. При последовательности кадров 1, 2, 3, 4 мы понимаем, что товарищи встретились и поехали на бой. Но при этом мы не знаем, как бой закончится. Если поменять последовательность на 3, 2, 4, 1, мы подумаем, что друга нашего героя уничтожили. Когда монтируете, думаете о том, что вы хотите донести до зрителей и поймет ли он вашу мысль. Оступивать кадры нужно по тем принципам, о которых вы узнали из прошлой передачи. На этом у меня все. Пока. На сегодня это все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и обязательно присылайте видеоролики в специальную тему на форуме. Ссылка внизу. А теперь, как я и обещал, время ритмов войны.